добрый день друзья канал зеленая кровля роман официальный партнер заводов производителей жидкой бесшовной гидроизоляции в городе сочи на юге России. наш адрес город сочи улица ленина 282 корпус 10 офис номер 4 это санаторий известия все знают как нам проехать сегодня я вам покажу с чего мы делаем жидкую гидроизоляцию вот перед вами полный комплект того, что необходимо для устройства гидроизоляции плоской кровли, фундамента, бетона, резервуара. Неважно, любой бетонной поверхности, либо поверхности металлической. Сначала это справа, вот вы видите, две канистры. Это у нас двухкомпонентный грунтующий состав Силур-Ультра-КМ. Был разработан в 1976 году в СССР ученым Романовым Александровичем Веселовским. Разрабатывался специально для стратегических объектов, отсюда и качество. На сегодняшний день производит НТЦ Веселовского в России, придерживаясь всех разработанных технологий. Состав разводится один к одному и наносится на неподготовленную поверхность. В чем его преимущество? Нам не надо ничего делать, просто открыть поры бетона и немного подмести. Оставшаяся пыль, либо ржавчина, если это на железе, являются прекрасным наполнителем, который заполняет трещины в бетоне, раковинки на металле. То есть, чтобы вы понимали, не нужна практически никакая подготовка. Следует просто учесть, влажность бетона и температура окружающего воздуха также не важна, наносится до минус 25 градусов. Вот этим вот Силур Ультра КМ мы обрабатываем в несколько заходов поверхности из бетона до полного насыщения бетона. После чего мы переходим непосредственно к самой гидроизоляции. А гидроизоляция у нас является двухкомпонентная полимерная мастика Веромаст Hydro 2К. Вот она слева в синем ведре сама мастика, сама гидроизоляция и в маленькой канистре это ускоритель отверждения. Мы всегда используем многокомпонентные полимерные составы полимерные композиции, и не только их, для того, чтобы получить в итоге качественную, надежную гидроизоляцию. Смотрите, как это работает на бетоне. Вот у нас поверхность, которую мы немного почистили и пропитали в несколько раз Селор Ультра КМ. Он впитывается в бетон и в стяжку до 10 мм на глубину. И полимеризуется, то есть мы помимо подготовки поверхности, помимо ее грунтовки, получаем упрочнение бетона. Упрочнение стяжки, что защищает нас от растрескивания бетона и стяжек. То есть растрескивания обычно ведут к нарушению гидроизоляции. Благодаря использованию именно вот этого состава в подготовке, мы можем нанести гидроизоляцию. У нее в принципе растяжение до 600%. Но, тем не менее, лучше, когда основание уже прочно, бетон уже укреплен. И после чего мы наносим двухкомпонентную гидроизоляцию. Наносим один слой. После чего мы укладываем армирующую сетку. По ней наносим второй слой. И, если это необходимо, посыпаем кварцевым песком. Для чего кварцевый песок? Кварцевый песок у нас для того... Когда мы будем укладывать керамогранитную плиту на клей. Я на отдельное видео это буду снимать по этому поводу. Запрещена укладка керамогранитной плиты на клей на чистую стяжку. Ни стяжка, ни плита не являются гидроизоляцией. На любую поверхность, перед тем как наклеивать керамогранитную плиту, либо иной облицовочный материал, необходимо выполнить армированную гидроизоляцию и посыпать ее кварцевым песком. Друзья, подписывайтесь на наш канал, присылайте технические задания на расчет, делитесь этим видео с друзьями, э -э -э, приезжайте к нам в офис санатории «Известия», посмотрите, как наносится, сделайте пробный выкрас. У нас есть специально для этого все оборудовано. И после чего вы убедитесь в надежности нашей продукции, в надежности услуг, которые предоставляет наша компания. Мы даем 5 лет гарантии на любую гидроизоляцию, и после гарантийное обслуживание объектов. Благодарю вас за внимание.